Здравствуйте, дорогие друзья! О чем сегодня хочется поговорить, так это о своей самоидентификации как гражданина Украины. В общем-то, вопрос настолько переместился в серьезную плоскость, что уже пора об этом заявить во всеуслышание. В общем-то такое бы состояние в соответствии с которым мне просто лично не хочется учить украинский язык почему вот мой родной язык русский и я гражданин украины но государственным в украине сегодня является украинский язык и вот мне не хочется учить этот украинский язык. Почему? В общем-то, сплошь до да рядом, начиная с языкового омбудсмена, ну или вернее человека, который внедряет насильственную принудительную украинизацию в Украине, и заканчивая такими одиозными личностями как Фарион, которая обзывает русскоязычных граждан Украины э, ну, различными такими э, оскорбительными словами. Вот. Э, использование э, русского языка э, госслужащими в Украине, преподавателями, продавцами э, санкционировано, то есть э, Преподавателей э, увольняют с работы, в том числе также увольняют с работы и государственных служащих за применение русского языка на работе. Э, продавцов тоже. И мало того, еще их и штрафуют. В общем-то, все это называется принудительная украинизация. И тем не менее, не э, страх штрафа, не, э, в общем-то пропаганда этого государственного украинского языка в Украине ну, для меня не возымела и не имеет того значения той, того результата который хочется достичь украинизатора почему русский язык они называют языком оккупанта а украинский язык средством обеспечения национальной безопасности Ну по поводу языка оккупанта для меня например украинский язык является языком потомков оккупантов а вот русский язык является языком потомков граждан первого христианского государства на территории украин почему это так украинский язык произошел от э, староукраинского языка как об этом вы можете узнать из докторской диссертации Ирины Фарион она э, об этом заявляет в этой своей диссертации говорит что э, украинский язык произошел от староукраинского языка или как он тогда еще назывался русскимово, а русский язык, как известно, из результатов исследований российского и советского филолога Дмитрия Лихачева произошел от староболгарского языка, который назывался церковнославянским языком. Вот, поскольку в VII веке на территории Украины, эта территория включала Поднепровье, Крым, Дон и Кубань, было образовано первое христианское государство Великая Болгария, и, соответственно, его граждане этого государства общались на староболгарском языке, церковнославянском, от которого произошел современный русский язык. То есть вот именно эти граждане великой болгарии и являются нашими предками строителями христианской государственности на территории украины а русско мова как опять же вы можете узнать из диссертации ирины фарион она является языком племени русь вот и э, как раз именно это племя Русь во главе с Олегом в девятом веке уже, то есть после того, как была образована на территории Украины христианское государство Великая Болгария, в седьмом веке, то есть в девятом веке пришел Олег к Киеву и начал спрашивать народ, кому платите дань. Это повесть временных лет об этом говорит. Народ отвечает, отвечал «Хазарам платят дань», Олег сказал «Не платите Хазарам, а давайте мне». И это означает, что один оккупант Хазары, который взимал дань с местных жителей, проживавших на территории Украины, то есть один оккупант Хазары сменился другим оккупантом Русью. То есть Русь стала брать такую же дань, какую платили местные жители, автохтонное население территории Украины. Такую же дань стали платить Руси. То есть платили раньше хазарам и стали платить Руси. То есть это э, действие. Или это событие Называется просто реоккупация То есть э, Один оккупант Хазары Сменился другим оккупантом Русью Вот и соответственно Как Ирина Фрион Это открыла э, Русь Или староукраинский язык Является языком племени Русь То есть языком оккупанта Поэтому Поэтому Поэтому вот не хочется мне учить украинский язык, потому что украинский язык является языком потомков оккупанта. Вот. А русский язык является языком потомков граждан первого христианского государства на территории Украины. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.